Привет, народ! Вещает Антон. Время идет, все меняется, прогрессирует, становится лучше. Сегодня мы с вами будем смотреть на крутецких роботов, которые точно заставят вас подумать. О боже, неужели восстание машин так близко? В общем, надеюсь, вы поняли, что будет реально жестко. Прямо сейчас наливайте себе чай, берите что-нибудь вкусное и направляйтесь к экрану, чтобы не пропустить ничего интересного. Также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк перед началом видео, чтобы потом не отвлекаться на это. Также напоминаю, что в комментариях вы можете высказать свое мнение по поводу какого-нибудь робота, мне будет интересно почитать. А также в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Погнали! В первую очередь спешу показать вам эту крутецкую акулу. Вообще, хотел открыть подборку другим роботам, но акула сказала, что ей только спросить, и пролезла вперед. Но, кстати, я не пожалел, что начала ролик именно с нее. Посмотрите, насколько реалистично она выглядит. Честно, если бы я видел эту акулу в реальной жизни, то издалека бы я точно перепутал ее с настоящей. Впрочем, она и вблизи выглядит очень реалистично. Просто посмотрите на эту массивную пасть с острыми зубами. Кстати, этот робот может спокойно что-нибудь раскусить своими зубами. Там даже это демонстрируют. Блин, реально крутой робот в натуральную величину. Это годно. Ничего сказать не могу. Может у нас здесь есть фанаты одноименного мультфильма Вали? Да, относительно старый мультик, который был представлен зрителям в 2008 году, но стоит отметить, что этот шедевр многие до сих пор пересматривают. В общем, здесь гениальные инженеры сделали робота Валли, реально похожего на героя мультфильма. Сходство колоссальное, я прям-таки удивился. Робот управляется с пульта, спокойно крутит верхней частью и передвигается. Как и в оригинале мультику, роботу приделали гусеницы вместо колес. На таких гусеницах Валли точно сможет проехать по любому ландшафту. Робот очень похож на героя мультфильма. Видно, что у человека, собиравшего Вали, реально золотые руки и светлая голова. Очень классно. Круто. Ни на что не похоже. Нет, ну серьезно, как вообще кому-то пришла в голову мысль сотворить что-то такое? Этот робот просто гигантский. Я в шоке. Блин, долго не мог рассмотреть, что это вообще за робот такой, но вроде как смог. Да это просто гениально. Короче, что-то вроде трансформера, но не совсем. Ездит чудо-машина при помощи гусениц. На гусенице установили колонки. Зачем? Никому не ведомо. У робота целая куча всяких переключателей и кнопок. Мне кажется, на управлении им тоже надо где-то учиться. Уж слишком много там тонкостей. Кстати, верх робота выполнен в виде головы птицы. Интересно, почему именно такой выбор вообще? Ну еще у робота две руки. Одна синего цвета, другая красного. О, круто! Если вот таких роботов станет больше, то они всяко смогут заменить поездки на животных. Вот знаете, в различных туристических странах часто предлагают покататься на слонах. Животных держат в адских условиях, что просто ужасно. Думаю, вот такого рода замена станет наиболее разумной на сегодняшний день. Ну посмотрите на этого забавного робота. У него две ноги, сделанные в качестве опоры для передвижения. Наверху просто сделана кабина, куда садится человек. Вполне себе интересное развлечение. Думаю, я бы не отказался от поездки на чем-нибудь подобном. Выглядит робот реально здорово. Как будто его придумали где-то в будущем. В нем все продумано до мельчайших деталей, так что волноваться не о чем. Боже, а вот такие роботы реально могут захватить человечество. Почему? Да потому что этот робот в виде человека. Надеюсь, он не наделен интеллектом. Представляете, этот робот даже умеет выражать некоторые эмоции, например, широко улыбаться. Потому что кто-то из инженеров очень сильно запарился. Чтобы вы понимали, запрограммировать робота на человеческие эмоции просто нереально сложно. Робот сделан не со стопроцентной схожестью с человеком, поскольку авторы хотели повторить образ из какого-то фильма. Робот-человек еще не идеален, ведет себя достаточно глупо, просто меняя свои эмоции каждые пару секунд. В общем, еще есть над чем работать, но творение все равно является огромным прорывом во многих областях науки. Ого! Посмотрите на этого огромнейшего робота! Он достаточно круто выглядит, с этим не поспоришь. Честно, его даже сложно описать, потому что выглядит он правда нетипично. Ну, у него есть четыре ножки, сделанные для опоры и передвижения. Наверху находится небольшая кабина, где может сесть человек. Кабина окружена какими-то белыми и толстыми трубами. Выглядит он очень странно, но в то же время в нем есть какая-то изюминка. Передвигается он, мягко говоря, страшно. Ну, его походка, если это можно так назвать, напоминает какого-то паука или что-то вроде того. Кстати, только сейчас заметил, что спереди есть что-то вроде бивней. Блин, как по мне, до да жути устрашающая штуковина. Но такого не может быть! Динозавры вымерли уже очень давно. Воскликнет кто-нибудь из вас. Да, так и есть. Просто это очень реалистичный робот. Блин, смотрится он, конечно, очень даже опасно. Думаю, если бы я увидел такого на улице, то не стал бы рисковать и подходить. Ходит он еще не идеально. Робота явно качает из стороны в сторону. Тем не менее, повадки животного у него получается изобразить на 5 с плюсом. Робот очень хорошо сделан. Снимаю шляпу перед создателями. Может, не помните, но в одно время какие-то гении усиленно пытались воскресить динозавров. В общем, вот вам и аналог. В чем проблема смастерить роботов и безопаснее и проще. Ну, как минимум, наши познания в области механики позволяют вас создать что-то такое, а в области генной инженерии еще нет. Ого, а вот чем-то таким можно и фильм забацать. Посмотрите, насколько профессионально и классно собран этот робот. Представляете, его высота составляет 8,5 метров. Это безумно высоко. Дизайн робота скорее выполнен в стиле какого-то мультфильма, но всяко не по образу и подобию чего-то живого. Внутри на самом верху находится кабина для человека. Чтобы туда попасть, вам нужно подняться на каком-то тросе. Честно, я бы не стал доверять такой веревочке, но это уже мои тараканы. Вау, а вот это уже прорыв в области строительства. Этот робот реально может очень помочь. Итак, все по порядку. Робот состоит из двух больших шин, двух клешней и корпуса, где располагается кабина водителя. Водитель будет выглядеть очень крутым в такой офигенской кабине. В общем, водитель может управлять клешнями. С их помощью он может поднимать различные камни, разрубать щебень и делать другие действия. Это не только звучит круто, но и на деле потрясающе. Ведь с помощью такого изобретения у нас может произойти прорыв в строительстве. Ну, раз мы уже говорили о чем-то большом, то вот еще один просто огроменский робот, размер которого это фактически пятиэтажный дом. Считаю, что это прямо-таки достойно. Выглядит робот очень круто, выполнен он в достаточно спокойных цветах. Преобладает белый оттенок, но местами есть красный, желтый и черный. Без понятия, зачем и кому нужен был такой робот, но выглядит он просто потрясающе и точно заслуживает нашего внимания. О боже! Посмотрите на эту мега реалистичную касатку. Она просто божественная. Думаю, по внешнему виду она будет в моих фаворитах. Касатка просто невероятная. Думаю, ей место в каком-нибудь музее. Единственная проблема в том, что как таковым механизмом ее не оснастили. Да, окей, она получилась красивой, но для полного функционирования ей нужны аж два человека. Один будет находиться в передней части, другой возле заднего плавника. Думаю, с этим можно что-нибудь сделать, чтобы робот мог называться роботом. Но да, согласен, касатка очень даже годная. Ее даже внутри окрасили в какой-то розовый оттенок, чтобы уж наверняка. Ого! Посмотрите на этого монстра! Он буквально идеален! Выглядит он так, будто минут 20 назад вылез из мультика. Красивый робот, функционал у него достаточно разнообразный. Робот нереально большой, но тем он и крут. Кстати, еще один интересный факт. Робот может говорить... Ну, очевидно, спектр фраз весьма ограничен, но это не так важно. Мне еще очень нравится, что у него глаза синим светятся. Обычно же добавляют красную подсветку, а здесь сделали синюю. В общем, круто. Бог ты мой, это серьезный Эйнштейн? Или меня сейчас глаза обманывают? Он воскрес? Какой сейчас год? А, это простой робот. Ну, слушайте, впечатляет. Блин, робот очень проработанный. Мне безумно нравится, как здесь оформили лицо. Оно в точности копирует настоящее лицо Эйнштейна, даже морщинки остались. Боже, а волосы, выглядят прям как настоящие. Меня только немного напрягает, что волосы и усы разного цвета, но это уже мои замашки. Вблизи, конечно, разница видна, но издалека не отличить. Уж не знаю, похож ли голос на оригинал, но наличие речи у робота, это уже впечатляет. А вот это уже реально странный робот. Я даже примерно понять не могу, из чего он сделан. А там вообще какой-то механизм задействован или просто внутри человек? Я вообще ничего понять не могу. До того он странный. Но, кстати, уверен, сфоткаться с таким роботом захочет каждый второй. Думаю, на этом даже можно хорошенько заработать. Всем уже надоели фотки со всякими обезьянками и тиграми, а вот такое — это реально что-то новое». Бамблби – персонаж вселенной Трансформеров, один из самых ранних и самых популярных героев серии. Ну, по большому счету, этот герой является роботом и в фильме, так что можно сказать, что кто-то просто решил воссоздать картину в реальности. И стоит сказать, что получилось реально, очень и очень круто. Робот получился реалистичным и до безумия впечатляющий. Авторы продумали образ Бамблби до мелочей, начиная внешним видом, заканчивая движениями. В общем, Бамблби однозначно остается среди фаворитов сегодняшнего ролика. Давайте перейдем к следующему роботу. И завершает сегодняшний ролик вот такой прикольный робот-ящерица. Здесь решили особо не заморачиваться с дизайном. Сделали просто что-то вроде скелета ящерицы. Но все равно смотрится прикольно. Передвигается ящерка достаточно шустро. Но в принципе ничего особенного в ней нет. Думаю, что-то такое стало бы отличным подарком ребенку, если бы вышло в массовое производство. А что думаете вы? Хотели бы получить такой подарок в детстве?